Значит, в городе Винница на Украине есть производство ювелирных изделий. Уже 20 лет, как они производят изделия из золота и серебра, высокой пробы, продают как за границу, так и на Украине. До 20 августа 2018 года было 4 магазина на территории Украины. Гонта Николай Петрович, который работает в этом производстве, и естественно вся семья находится в этом окружении. И вот сын его, Александр, стажировался в Испании, тоже в ювелирном производстве, проехал по Евросоюзу, и его цель была узнать все фишки, которые есть в Европе и те фишки, которые привлекают клиента к магазину. В чем суть привлечения клиента к магазину, чтобы клиент не уходил в другой магазин? И вот в том году, 20 августа 2018 года, они сделали проект B2B. Это привлечение клиента к магазину «Бизнес для бизнеса». И решили расширить сеть магазинов так, чтобы для начала в каждом областном и районном центре был магазин сети B2B, а вообще намечается 800 магазинов на Украине. А также следующая цель – это выход в Евросоюз и в страны СНГ. И как мы видим, за год работы уже у нас есть возможность приглашать в этот проект людей из других стран. Итак, 20 августа 2018 года проект b2b в чем же смысл в чем фишка привлечения клиента к магазину и в чем смысл нам работать в этом проекте у нас есть две возможности у простых людей всего мира первое прийти в любой магазин сети b2b и купить себе изделия из золота или серебра мы их будем носить но кроме этого нас зарегистрируют сделают нам кабинет и мы еще будем получать возвратный бонус, то есть кэшбэк. Это минимум 100% годовых. На Украине деньги получают на карточку любого украинского банка каждую пятницу 52 раза в году. Таким образом, если мы покупаем на маленькую сумму, мы кроме того, что носим это золото или серебро, мы возвращаем всю их стоимость себе в течение года. А если мы покупаем... На большую сумму, то там больше, чем 100%. То есть в зависимости от суммы будет возвратный кэшбэк. Это первое. Вторая возможность. Мы покупаем не изделия из золота и серебра, а сертификаты на изделия из золота или серебра. Каждый сертификат на серебро и золото имеется свой процент, и мы получаем каждую пятницу в течение года этот процент. Во-первых, сам сертификат на территории Украины приходит к нам на новую почту по месту жительства, мы его получаем, он имеет мокрую печать, подпись директора магазина, и через год, когда истечет его срок годности, мы отовариваем этот сертификат в любом магазине сети B2B. Что значит «отоварить»? А это мы сдаем этот сертификат, а на ту сумму берем те изделия, которые нам понравятся, которые серебро или золото, что указано в сертификате. Сертификат остается в магазине, а мы с изделиями уходим. Это уже бесплатно. Но в течение года, каждую пятницу, мы получаем свой процент. Какой процент? А вот до 8.09 у нас идет акция, которая пошла на снижение 7,5%. С 8.09... По 15 э, там 7%, потом 6%. А потом, как обычно у нас установлено в таблице, начиная с 4% в зависимости от суммы. Большая сумма стоимости сертификата больше процентов. Итак, 52 раза в году, каждую пятницу мы получаем эти денежки на свою карточку любого банка Украины. Если же сертификат покупает Россия, Казахстан, все другие страны, они покупают его через платежную систему Perfect, которая буквально недавно была установлена в наших кабинетах, и получают деньги на Perfect. Каждую пятницу они получают процент, а каждый понедельник мы все вместе получаем реферальные, если мы работаем, если мы создаем себе еще и активный доход, потому что процент по сертификату это пассивный доход. И еще у нас в кабинетах все это и рассказывается и вы это все можете увидеть я поделюсь экраном и в то же время буду рассказывать и показывать мы заходим с вами на страничку b2b и вот у нас здесь есть слово регистрация это для тех кто еще новичок не зарегистрированный мы регистрируемся я нажму для того чтобы вы могли понять здесь регистрация очень простая но надо обязательно обязательно выбрать флаг той страны, с которой, в которой вы живете, с которой вы регистрируетесь. Потом указать телефон, фамилию, имя, отчество на русском языке, пароль, который состоит из шести символов. Одна должна быть заглавная буква и хотя бы одна циферка. Остальные буковки, циферки выбираете сами. Пароль желательно на английском языке, подтверждение. И здесь еще будет ID, но лучше заходить через реферальную ссылку, и тогда здесь тоже высвечивается ID вашего спонсора. Но лучше, чтобы спонсор, тот человек, кто вас пригласил, сказал вам это ID, чтобы вы его знали точно и конкретно, чтобы не получилось, что тут вдруг выскочила какое то непонятно чья ID. Нажимаем кнопочку «Подтвердить вам на телефон» тому человеку, кого регистрируем, приходит смс-ка, это циферки, вставляем э, в свободную клеточку этот код, нажимаем «Подтвердить» и попадаем в личный кабинет. А теперь мы с вами заходим в личный кабинет. Здесь на нашем сайте есть слово «Вход». Нажимаем его, вносим сюда свой телефон, пароль и нажимаем кнопочку «Войти». У нас с вами открывается рабочий кабинет. И здесь слева меню, рабочий стол, который сейчас находится перед вами, Здесь указано, сколько вы вложили, сколько уже заработали. То есть здесь у меня куплен сертификат на 1000 гривен. Но подо мной подписан муж, где мы купили гораздо больше. Здесь прибыль от сети. Я работаю с 3 мая. вот И 3 сентября будет уже 4 месяца. И как вы видите, вот такая сумма прибыли. Это оборот сети 581 39 долларов. Это команда. Я пригласила 53 человека человека это моя первая линия и выгодно каждому человеку строить именно первую линию здесь мы видим ранг здесь мы видим процент это от сети и видим что с ранга мастер для того чтобы стать старшим мастером нужно набрать не 581 тысячу товарооборот а 1 миллион то есть еще чуть меньше половины ссылка для приглашения и вот буквально в 20-х числах августа нам сделали еще подарочные сертификаты. При переходе с одного ранга на другой нам дарят по одному сертификату. Вот у меня 6 сертификатов. Вот я их подарила людям, три из них вернулась а 3 нет. Когда возвращаются сертификаты? Тогда, когда тот человек, кому я подарила, вот Свинаренко Ольга, ей подарила этот сертификат. Она зарегистрировалась и теперь на ее карточку каждую неделю приходит 50 гривен. И так в течение года. Вот когда она за свои деньги купит себе еще один сертификат, кроме того, что я подарила, тогда этот сертификат, который я подарила, возвращается мне для того, чтобы я могла подарить еще кому-то. Но у Ольги, мой сертификат подарочный продолжает работать и приносить ей 50 гривен. Вот из шести... Я уже не раздарила, поэтому вот три еще не вернулись. Три вот вернулись за выходные. Но ну, а теперь мы с вами перейдем в отдел «Моя сеть». Сеть у нас тоже очень прозрачная, поэтому мы видим, сколько агентов в сети. Вот. Ну и опять же, это оборот от сети, а это оборот за прошлую неделю – вот, и мы видим каждого человека. Я могу вот так нажать подробно и увидеть, сколько мой этот первый личник вложил денег сам сколько куплено сертификатов на какую сумму от его сети у нее 13 процентов а у меня 14 поэтому от всей ее структуры в глубину я получаю 1% это разница процентов а структура вот видите 9 человек можем посмотреть вот другого человека Ларису точно так же я вижу что инвестировано у нее 120 долларов и 12 агентов первого уровня она пригласила, а всего агентов в сети 177, товарооборот 24 тысячи, имеет она ранг наставника 11%, поэтому от всей глубины ее структуры я получаю разницу, 14 минус 11, 3% и так далее, и так каждого человека можно просмотреть и с каждым поговорить. Вот, потому что любой человек, здесь у нас указано не только вот имя и фамилия, указан ее телефон, город и ее тоже номер. Вот Дальше у нас идет магазин. Магазин – это когда мы с вами зарегистрировались и теперь хотим купить сертификат. Магазин «Украина». Значит, вот здесь покупая сертификат серебро или золото, мы ставим сумму. На Украине это минимум 1000 гривен. Нажимаем «Купить» и видим адрес доставки. Мы обязательно указываем город, улица, дом, квартира и новая почта. И оплатить. И тогда попадаем на шлюз Куна, и через этот обменник, нашей карты уходят деньги, мы оплачиваем сертификат, который сразу же становится «Мои покупки». Вот, если нам нужно оплатить или купить сертификат с другой стороны, мы нажимаем «Магазин Мир». И тогда здесь мы ставим не 1000, а 100, потому что все люди из-за границы, с любой точки земли могут купить сертификат минимум за 100 долларов. Купить. И здесь опять же адрес доставки мы указываем «Россия». Москва, улица, дом, квартира, потому что новой почты не надо, потому что э, люди из-за границы, им не будет сделана доставка сертификатов, они их увидят только в электронном варианте в отделе «Мои покупки». А здесь указываем кошелек Perfect Money для выплат, на который автоматически каждую пятницу каждый понедельник будут идти деньги. Нажав кнопочку «Оплатить», мы переходим на страничку Perfect Money и оплачиваем. И вот «Мои покупки» посмотрим. Мы купили сертификат и сразу у нас вот здесь появляется дата, сертификат серебро, старт выплат, конец выплат 2020 года, 8.05.2020 года. После этого числа я уже могу отоваривать свой сертификат. Хотя сертификат можно отоварить в любой момент. Я могу сейчас пойти в магазин, сдать сертификат, забрать изделия, но тогда я больше не буду получать свои проценты. А мне выгодно получить целый год проценты а потом еще и получить изделия. здесь валюта сумма доходность 468 процентов годовых и доход в неделю 90 гривен вот и теперь мы переходим к в отдел «Мои выплаты». Здесь у нас указаны наши выплаты, причем указаны наперед. Вот 30 число. У нас выплаты указываются именно по пятницам, и мы их получаем по пятницам и по понедельникам. Вот. Но расчетная неделя у нас идет сначала с утра пятницы с нуля часов и до нуля часов четверга. И вот уже в пятницу мы видим вот 30 числа мне начислено 1746 долларов за неделю 3,60 доллара это 90 гривен по моему сертификату которые пришли сегодня от первой линии 110 долларов моя первая линия кто-то из них купил сертификаты еще потому что мы покупаем не один сертификат и кого-то я пригласила и 1632 доллара это от сети во всю глубину от покупок деньги приходят по пятницам а от первой линии от сети это реферальное вознаграждение которое приходит в понедельник на украине оно начисляется нам в гривнах как вы видите до 30 числа так и было все в гривнах вот прошлый понедельник я получила 30 тысяч это в гривнах но в связи с тем, что начали принимать участие в работе и люди с других стран, и им непонятно, что такое гривны, поэтому вот буквально тоже в конце августа каждый кабинет был переведен на валюту доллара. И теперь мы видим в долларах. Те, кто за границей, они получают в долларах на перфект, а мы на Украине, естественно, получаем в гривне. Вот так идут начисления. 30-го начислены, значит 30-го от покупок мы получаем, а в понедельник-то числа через три дня мы получаем рефералку так и здесь 6 начислено это пятница получаем от покупок а 9 получаем рефералку а вот эта неделя это текущая неделя и сегодня только первый день этой текущей недели поэтому от первой линии пока ничего нет а от сети вот 52 60 уже набежала дальше мы идем с вами в новости. У нас здесь очень много добавляется сейчас новостей, и я советую почитать, вот особенно ответы на часто задаваемые вопросы. Здесь вот все акции тоже выкладываются, ну и так далее, все вот написано. Но ответы на часто задаваемые вопросы стоит почитать, потому что здесь вы можете получить действительно ответы на те вопросы, которые вас волнуют. Проект B2B работает много чатов в Вайбере, Телеграме инстаграме и смски приходят как только какая-то новость, какие-то проценты повышения, понижения или стабильные по маркетингу все эти смски приходят на наши телефоны и профиль когда вы зарегистрировались вам обязательно нужно зайти и проверить свой профиль, фамилию, имя, отчество свой телефон в международном формате, номер вашей карты обязательно, Украина Запорожская область, город и поставить электронную почту, нажать изменить. Вам придет код на телефон, вставите и сохранится. Вот здесь у нас в правом углу есть наш номер агента, мой 3656, Любовь Краснощук. И вот когда нажимаем на человечка, есть профиль и выйти. Теперь мы с вами перейдем к к маркетингу. Партнерская программа лояльности, которую вот уже утвердили. И она в основном простая. У нас есть даже такой видеоролик маленький на 2 минуты. И там старший менеджер Агата очень хорошо рассказывает. Ну, я объясню. Мы с вами приходим в программу. На Украине ми минимум 40 долларов, в других странах минимум 100 долларов. И сразу получаем ранг менеджера и 8%. То есть те, кого мы приглашаем, с их сертификата от покупки мы получаем 8%. Сумма наших денег за стоимость сертификата тоже входит в наш товарооборот. Как только набегает 300 долларов, мы получаем в этот же момент, у нас нет ограничений по времени, мы получаем следующий ранг, это старший менеджер и уже 9%. Что это значит? Это значит, что те, кого я на данный момент приглашаю лично от покупки... Их сертификата от стоимости я получу 9%. А подо мной есть там Наташа, Коля, Федя. Они имеют 8%. Поэтому те люди, кого пригласит Наташа, Коля, Федя, Наташа, Коля, Федя от стоимости их сертификата получат 8%, а я получу 1%. Разницу 9 минус 8. 1%. Но во всю глубину. Когда товарооборот выполняется, потому что у нас накопительная программа, без ограничений по месяцам неделям или там нет ограничений вообще поэтому две товарооборот это ведущий менеджер и 10 процентов то есть если я пригласила Катю то от стоимости ее сертификата я получаю 10 процентов, а если моя Наташа пригласила кого-то, то она получила 8 процентов, а я уже 10 минус 8, 2. Но в это же время, может быть, мой Федя уже имеет 9 процентов, тогда 1% процент разница. То есть разница от личников, приглашенных вами, от вашей первой линии, вот составляет ваш процент на всю глубину вашей структуры ну и вот как вы видели у меня уже мастер у меня 14 процентов а вот подо мной есть саша у которой 13 процентов значит каждый день от глубины ее структуры я получаю один процент а есть Лариса, которая получает 11%. Значит, каждый день от всей глубины ее структуры, от товарооборота, от покупки сертификата в отельско-стоимости, я буду получать 14 минус 11, 3, ну и так далее. Итак, мы движемся, получая ранги наши, Проценты на бонусы растут, и, как вы видите, строить выгодно первую линию, тогда вы получаете ä, хорошие реферальные, ä, потому что при большой первой линии у вас будет с каждым вашим личником разная разница в процентах, и поэтому кто-то будет активнее работать, вот как у меня, Саша, 13%, кто-то медленнее, где 12%, 11%, но вы имеете эту разницу, и поэтому, как вы видите, вы будете иметь хорошие реферальные, которые у меня, как вы видели, составляют очень приличную сумму, причем каждую неделю. Что значит пригласительные сертификаты? Я уже говорила, как только вы стали менеджером и э, после этого пригласили несколько человек и ваш товарооборот составил 300 единиц, вы переходите с одного ранга с менеджера на старший менеджер. Вот при переходе с ранга на ранг мы получаем плюс один подарочный сертификат, который мы сами использовать не можем. Мы дарим его тому человеку, кто еще не зарегистрирован в а, проекте B2B. Кто-то из этих людей просто получает пассивный доход 50 гривен в неделю, за 52 недели это 2600 а, гривен, это 100 долларов. Это отлично, человеку просто подарили. А кто-то видит, что он получает денежки и берет еще. Как только этот человек купил за свои деньги свой сертификат, значит этот сертификат подарочный к вам возвращается опять, и вы можете его подарить следующий раз и так много раз. Если у вас подарочный сертификат взял человек, а потом говорит, у меня нет реферальной ссылки, а я бы хотел кого-то пригласить, вы ему объяснили. Выясняете, подарочный сертификат приносит только пассивный доход. Если вы хотите поработать активно и получать рефералку, вам нужно за свои деньги минимум на 40 долларов купить себе сертификат. Как только этот человек покупает за свои деньги минимум на 40 долларов себе сертификат, у него появляется реферальная ссылка, он начинает работать а ваш подарочный сертификат возвращается к вам, для того, чтобы вы подарили его еще кому-то. Итак, перейдя с первого ранга на второй, у вас будет один ну, пригласительных. Вот. Когда вы переходите уже со второго на третий, у вас будет два, ну и так далее. Достигнув золотого директора, у вас будет 11 пригласительных. Кому-то вы подарили, и они получают пассивный доход, и не купили сертификат, значит, этот сертификат останется у них навсегда. А кто-то начнет работать, и вам будут возвращаться эти сертификаты. В любом случае у вас всегда будут подарочные сертификаты для того, чтобы растить первую линию, и привлекать новых людей. Я работаю с 3 мая – и вижу, как расширяется сеть магазинов B2B. До 20 августа 2018 года было всего лишь 4 магазина. На данный момент их уже 13. О чем это говорит? Это говорит о том, что мы, покупая сертификаты в сети B2B, на наши деньги руководство закупает металл, серебро и золото. Чем больше оптметологов, Металла, тем дешевле стоимость одного грамма металла. И э, наши мастера на производстве с этого металла изготавливают изделия. Изделия тонкой работы, изделия просто прекрасные, я сейчас немножко покажу вам. И здесь вот девчонки выбрасывают. Те, которые живут в городах, где есть магазины, ходят, смотрят и вот видите, выбрасывают, чтобы мы могли тоже посмотреть вот изделия. И они говорят о том, что эти изделия тонкой работы, красивые. Изделия из золота, желтого, белого, из серебра, черненого и белого серебра. А также есть изделия серебро с золотом. То есть вы Выбор очень большой. Магазины обустроены очень комфортно. Там не только идет продажа изделий, но есть конференц-зал, в котором менеджеры от компании читают презентации каждую неделю по несколько дней. Кроме этого, есть две-три небольшие комнаты, где вы можете привести человека, показать ему изделие, зарегистрировать его там. Сразу же ему выдадут сертификат, оформят. Ну и в этой комнате рассказать и показать себе чтобы он тоже видел все это. То есть продумано все очень хорошо. И поэтому, как только вот наши мастера делают эти изделия и собирается готова определенная партия изделий, компания открывает следующий магазин. Как мы видим, нам уже пришли смски, что. 8 сентября будет открыт магазин в Харькове. Это женщина с моей структурой, они живут в Киеве. Вот она тоже работает в магазине. И вот девчонки говорят, что Люба, в магазине работать одна радость, мы прям, говорит, там живем и уходить не хочем. Вот видите тоже изделие. А 15 будет открыт магазин в Запорожье. Я живу под Запорожьем, 130 километров и очень рада, что будет открыт магазин магазин Обязательно поеду на открытие. А это, видите, изделие из серебра. Серебряные ложечки. Обратите внимание, действительно, какая тонкая работа вот этого браслета, вот этого. Смотрите, какие вкрапления разных камней. Это сейчас очень модно. И так, бренд такой, да, разные камни большие. Вот с большим камнем, вот большие камни. Ну и вот, видите, и на сережках, и на кольцах. Ну и так далее. То есть действительно есть чего выбрать. И то, что на наши деньги закупается металл, делаются изделия, открываются магазины, говорит действительно о долгосрочности работы этого проекта. Действительно о том, что они хотят открыть 800 магазинов на территории Украины. Но на этом они не останавливаются. Параллельно уже подключена платежная система Perfect, которая дает возможность людям из-за границ, с любой стороны мира, тоже зарегистрироваться и приобрести сертификат. Они его не получают вот такой бумажкой, как мы получаем, но в личных кабинетах каждого из нас мы видим все наши сертификаты. Я даже задавала вопрос, потерялся сертификат вот такой вот на 27 тысяч. Это действительно так. И нигде найти не могут. Мне ответили менеджеры, у вас в личном кабинете есть отдел «Мои покупки». То есть там указаны ваши сертификаты и там указаны Указан срок его годности. Даже если вы придете в магазин без сертификата, в магазине откроют ваш кабинет, увидят эту запись. Кроме этого, это бизнес на земле, поэтому у них ведется и своя бухгалтерия. То есть сказали, не волнуйтесь, свои изделия вы все равно получите. Что я хочу сказать? Я хочу пожелать каждому человеку, которому нужна такая помощь, такой пассивный доход и плюс активный доход, добро пожаловать в проект B2B «Живите в достатке».